Привет, земляне! Сегодня я расскажу, какое послание НАСА отправило инопланетянам, почему колонизация – это единственный способ выжить для человечества и как исследование космоса помогает вылечить рак. 1608 год считают годом изобретения телескопа. Однако тогда его еще называли «зрительной трубой». И первый, кто стал использовать ее для исследования неба, был Галилео Галилей. Вообще 17 век стал переходным для астрономии. Именно тогда стали применять научный метод в исследовании космоса. Благодаря этому позже был открыт Млечный путь, звездные скопления и туманности. А с созданием спектроскопа, который способен разложить через призму свет небесного объекта, ученые научились измерять данные небесных тел, такие как температура, химический состав, масса и другие измерения. Однако изучение космоса началось вовсе не в 17 веке. Нет. Это началось намного раньше. К настоящему времени следы доисторической активности людей в познании астрономии найдены практически по всему земному шару, за исключением Антарктиды. Там тогда просто людей не было. И люди изучали небо не от скуки из-за отсутствия смартфонов. Им было это необходимо для того, чтобы ориентироваться в пространстве и времени по звездам. Но ведь сейчас у нас есть всевозможные гаджеты, которые с высокой точностью определяют наше местоположение, да и определение времени давно перестало быть проблемой. Тогда зачем человечество упорно продолжает лезть в космос со своими спутниками, ракетами, а кто-то даже с автомобилями? На это есть несколько причин. И вот первая из них. Несмотря на то, что первобытными нас явно не назвать, космос нам по-прежнему необходим. Вы встаете с утра. Включайте телевизор, смотрите прогноз погоды и вызывайте Uber, который мгновенно определяет ваше местоположение. И знаете что? Все это вы можете делать благодаря открытиям ученых, которые изучают космос. Кроме того, исследование космоса поможет решить, пожалуй, величайшую загадку человечества. А есть ли жизнь где-то помимо Земли? Видели жутких инопланетян во всяких фильмах ужасов? Да, человеческая фантазия невообразима и спасибо космосу за это. Ведь именно из-за него мы знаем, что, по крайней мере, в Солнечной системе точно кроме Земли больше нет обитаемых объектов. Некоторых расстраивает унылая серая погода, когда Солнце не видно неделями. Но не переживайте, через несколько миллиардов лет Солнышко будет достаточно всем. Сначала оно превратится из желтого карлика в красного гиганта. Доставать купальники и кремы для загара будет слишком поздно. При таких изменениях на нашем Солнышке в Солнечной системе не выживет ни один живой организм. И единственное спасение для человечества – это колонизация на другую звездную систему. Как сказал Циолковский, Земля – колыбель человечества. Но нельзя же вечно жить в колыбели. Кстати, о Солнечной системе. 5 сентября 1977 года НАСА запустила спутник «Вояджер-1». Сначала хотели просто посмотреть на Сатурн и Юпитер, сделать красивые фоточки и побить рекорды. На всякий случай на борту спутника закреплена золотая пластина с посланием для инопланетной жизни. На ней записаны голоса людей, приветствия на 55 языках, классическая музыка и звуки природы и фотографии людей и Земли. А еще... Там координаты Земли, Солнечной системы и схема излучения атома водорода. Во время запуска спутника многие отнеслись к нему скептично. Но! В сентябре 2013 года НАСА объявила, что Voyager 1 пересек границу Солнечной системы. Он стал первым аппаратом, который вышел в межзвездное пространство. Сейчас он более чем в 20 миллиардах километров от Земли. Международная космическая станция породила множество медицинских инноваций, которые нашли применение на Земле. Например, способ доставки противораковых лекарств непосредственно к опухоли, устройство, которое позволяет медсестре проводить УЗИ и передавать результаты врачу за тысячи километров, роботизированный манипулятор, который может выполнять сложную операцию внутри аппарата МРТ. Кроме того, некоторые космические тела являются источниками полезных ископаемых. Луна, к примеру, является потенциально прибыльным источником гелия-3. На Земле гелий-3 настолько редкий, что его цена достигает 5000 долларов за литр. Также Луна потенциально богата редкоземельными элементами, которые пользуются большим спросом для использования в электронике и солнечных панелях. Многие люди, когда слышат фразу «научная фантастика», сразу представляют воздушные замки, космические бои, экспедиции с планету на планету. Сейчас космонавтика еще на стадии зарождения, но наши познания космоса растут в геометрической прогрессии. И уже скоро реальность сможет переплюнуть мечты даже самых смелых фантастов.